Дорогие друзья, мы приветствуем вас на новом нашем объекте. Это достаточно крупный объект, это офис в городе Киеве. Общая площадью офис 270 метров квадратных. И здесь мы реализовали приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуперацией тепла, а также систему кондиционирования воздуха на базе VRV-системы оборудования Daikin. Итак, друзья, объект очень интересный, очень много работы сделано было. Все, на все монтаж ушло примерно полтора-два месяца. Потому что здесь очень большой объем, порядка 250 квадратных метров по площади саму, самых воздуховодов. И очень много мест, где требуется настройка э, и регулирование системы. Э, все сделано на базе вот этой вентиляционной установки. Если можете увидеть, она очень огромная. Э, она очень большая, потому что давит аж целых 2000 кубов воздуха на весь этот офис. Всего воздуха было рассчитано как раз по людям, то есть на количество людей, которые находятся здесь, на максимальный комфорт. То есть это примерно 50-60 метров кубических на человека. И таким образом мы дошли до точки 2000 кубов. В данном случае это вент-установка фирмы Salda, это литовский производитель Европа. Мы видим, что она занимает вот это вот большое пространство. И эта зона она специально определена под вент-оборудование, то есть это своего рода вент-камера. В данном случае видим, что вент-установка обвязана классическим способом. Есть, понятно, что воздуховоды подходят. Здесь в данном случае 355 диаметр. Соответственно, шумоглушители также 355 диаметра. Понятно, что вент-установка... Должна иметь воздуховоды, которые хорошо изолированы, потому что они работают с внешним воздухом. И мы имеем забор воздуха через вот этот воздуховод. И выброс воздуха, отработанного через вот этот воздуховод. Соответственно, здесь изоляция должна быть достаточно толстая. В данном случае это 20 мм изоляции каучук. И, конечно же, мы давим ленту установкой воздух во все зоны, где нужно обслуживание и создание комфорта. И, естественно, мы должны погасить шум. Шум мы гасим с помощью э, шумоглушителей. В данном случае это круглые шумоглушители. Вот. И таким образом шум остается только в венткамере. Сама венткамера будет ограждена перегородкой, и здесь будет отдельный вход. Таким образом шум не будет доноситься в сами помещения офиса. Теперь мы расскажем, как по, самим, как по самому офису расположены все воздуховоды и каким образом происходит раздача воздуха по помещениям. Итак, друзья, мы переместились в одну из зон. Это зона офиса. В данном случае здесь будет работать 7 человек. И здесь мы должны были обеспечить охлаждение воздуха с помощью канального блока, одного канального блока. И также мы должны обеспечить здесь подачу свежего чистого воздуха в это помещение. Итак, как мы это сделали именно в этом помещении? Мы видим, что здесь есть две щели. В данном случае они пока что образованы с помощью статической камеры. Вот в этой зоне она такая длинная и имеет врезки. И также с этой стороны точно такая же камера, она также, э, статическая камера, она также имеет врезки для работы с воздухом. Что здесь происходит? Мы подаем чистый воздух от системы вентиляции, от вент той огромной, которую мы видели, мы подаем ее в эту точку. Как это происходит? Э, в статической камере есть специальная секция, она более короткая. Потому что воздуха прокручивается достаточно не так много. Вот тут всего лишь 400 кубов. И мы подаем через вот эту щель, в это помещение, 400 метров кубических воздуха, чистого воздуха. В дальнейшем, как работает здесь система кондиционирования. Один канальный блок, через него происходит подача воздуха по этим воздуховодам. И мы воздух обязаны, должны перенести вот сюда, вот в эту точку. И уже через вот этот коллекторный воздуховод происходит подача воздуха в саму статическую камеру. Статическая камера это специальная конструкция, которая подшивается в гипсокартонной конструкции. И в дальнейшем, когда гипсокартон будет уже набран, будут установлены специальные щелевые диффузоры скрытого типа. Скрытого типа это потому, что у них сама рамка она сделана специально так, чтобы она скрывалась в полости самого гипсокартона. И ее не будет видно. То есть, когда гипсокартон будет обработан, будет сделана отделка, покрасится, то мы увидим всего лишь элегантные щели, которые будут в этой точке возле окон и, соответственно, в этой точке, именно в точке рециркуляции. Потому что кондиционер он имеет подачу воздуха свежего, охлажденного. В данном случае мы распределяем его здесь, с этой стороны. И зону рециркуляции воздуха, то есть... Холодный воздух попадает в помещение, охлаждает помещение и уже в дальнейшем он движется в эту сторону и забирается щелевым диффузором рециркуляции. И потом снова попадает в кондиционер. Он снова там охлаждается и уже попадает обратно в помещение. Таким образом происходит кондиционирование каждой зоны и, соответственно, подача свежего воздуха, то есть вентиляция каждой зоны. Итак, друзья, мы видим, что офис достаточно большой, здесь очень высокие потолки, соответственно, нужно было рассчитать так, чтобы воздух мог попадать именно в рабочую зону, охлаждать именно ее, а не просто плавать там под потолочным пространством. Все это рассчитано было и размещено оборудование следующим образом. И мы сейчас пройдем по коридору и покажем наше оборудование, как оно расположено и как оно работает по каждой зоне. В данном случае этих зон целых шесть, будет 6 канальников. Из них, вот интересно, что есть две зоны, это зона ресепшена и зона переговорной комнаты, где есть аж целых 20 человек. Итак, поехали по коридору. Мы видим, что вот здесь в коридоре мы расположили два канальных блока. Один из них работает на это офисное помещение, а второй канальный блок работает на это офисное помещение. В данном случае работа точно такая же, как в том, в том офисе, где мы только что все объяснили. То есть там также есть зона подачи свежего воздуха и есть зона забора отработанного воздуха. Итак, поехали в следующую зону по коридору. В данном случае мы расположили канальный блок за этой стенкой, и он работает на эту зону. В данном случае люди работают, идет работа. И мы видим, что у нас происходит ровно такая же система, как и в других помещениях. В данном случае у нас подача свежего воздуха там и охлажденного, а забор воздуха будет с этой стороны. Данный канальный блок, он расположен за этой стеной, мы можем пройти и показать. Вот. Итак, мы уже много чего показали, но еще хотим показать вам зону бухгалтерии. Это также офисное помещение. Поехали, покажем. Итак, мы в зоне бухгалтерии. Здесь интересно тем, что у нас расположены э, наши э, статические камеры, в которых в дальнейшем будут расположены диффузоры э, в угловой, в угловой как бы, конструкции. И мы видим, что у нас подает, подается воздух вот буквально там под окном. И происходит вот конструкция следующим образом набрана, что у нас там идет э, угол. Э, таким образом будет аккуратный, аккуратная щель э, под 90 градусов. В данном случае у нас секция имеет охлаждение вот с этой стороны и здесь с этой стороны у нас идет подача свежего воздуха. То есть в секцию диффузора врезается часть свежего воздуха. Таким образом насыщается воздухом это пространство через вот эту точку и в дальнейшем воздух перемещается и попадает в рециркуляцию канального блока. И здесь также выполнен угловой диффузор. В дальнейшем, когда наберется конструкция, будет э, гипсокартон, будет отделка, будут установлены эти диффузоры. Будет видно, что здесь аккуратная щель под 90 градусов. В данном случае, вот в этом помещении, в санузле был спрятан сам наш канальный блок. И от него уже протянуты все воздуховоды. И, конечно же, каждый канальный блок, он должен быть обеспечен специальным люком. Потому что люк необходим для того, чтобы мы могли менять там э, фильтры, обслуживать сам канальный блок. В случае чего даже его демонтировать. Еще что хотели сказать, что на данном объекте будет работать VRV-система. Это мультизональная система для охлаждения воздуха по каждой зоне. То есть по каждой зоне у нас работает кондиционер, и, он, и каждый из этих кондиционеров работает с наружным блоком, VRV-блоком, который будет установлен именно за этой стеной. Сейчас мы там ничего не увидим, потому что идут строительные работы, фасадные работы, и только потом будет установлен специальный кронштейн габаритный, который выдерживает 180 килограмм. В данном случае мы даже его проектировали сами и разрабатывали. И в дальнейшем через, от этого кондиционера, наружного блока, точнее, Вирви, выходит специальная линия из медных трубопроводов, через который будет как раз происходить подача фреона и его рециркуляция. И в данном случае мы видим вот эту линию белую, она выходит вот в, этом, в этой зоне, вот в этой точке и в дальнейшем вот так вот мы видим, что она заламывается и в дальнейшем уже уходит на каждый кондиционер отдельно, по каждому помещению. Таким образом у нас происходит работа системы. Сейчас она под давлением, то есть сами медные трубопроводы, они наполнены азотом и установлены на необходимое давление, чтобы в дальнейшем, когда мы придем уже финализировать свои работы, проверять настройку системы, ее работоспособность, можно было быть точно уверенными, что система герметична и не имеет повреждений, и она будет способна в дальнейшем функционировать. Что ж, на этом наше видео, наш выпуск подошел к концу. Если у вас появились вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь обязательно на наш канал, потому что вы увидите там еще очень много интересного и важного. Также не забудьте заходить в наши соцсети. Также не забудьте зайти на наш сайт Alter Air. С вами был Мазур Сергей, инженер ОВИК. До новых встреч!